Ответ на вопрос, чем занимались, занимались Кадыровы во время Российско-Чеченской войны. Они занимались облагораживанием своего участка, строительством. Когда у нас народ погибал, когда люди воевали, надо заниматься саморазвитием, не лезть ни в какие ненужные темы. У нас есть, у нас есть свой враг на своей земле, у нас есть своя проблема.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 чем занимался Кадыров, старший, младший, в общем, все эти Кадыровы во время российско-чеченских войн. Типа они воевали, где они были. Я обычно всегда говорил, что они, они нигде не воевали. Они там либо танцевали, либо еще там на, на, на тракторе призывали других воевать. Сами при этом не воевали. Но а сегодня Кадыров официально сам признался, чем он, чем он занимался во время первой российско-чеченской войны. Это показали по местному каналу ЧГТРК "Грязный". Давайте послушаем. губи Többnyire halásszal. Jó sziget pirólt, bomba szenyed, ahol halálig vadásztunk, békbe kandán, de a dini-oszvélhundússzal kertondiát szokján el. De a veszélye, hogy a sárhíd szállva gyümcsel van, spálfegyzen, hirtelen jöttek is el. a hónjúdán, kerted a ork-hakó mászomaják, a jeknes és egy для тех, кто кого интересовал вопрос, чем Кадыров занимался во время Российской Веченской войны, вот он значит, сам рассказал он говорит, что у них был участок земли на окраине их родового села Хосе и во время первой российско-чеченской войны, я специально акцентирую на это внимание, он говорит, что под бомбами, то есть на тот момент бомбили, отец говорит, нас привез на этот участок Кадырова и его старшего брата Зелимхана, который вроде как от передозировки умер, нас привез, говорит, на этот участок и сказал, почему, говорит, у вас, почему вы, будучи живыми, вы как будто мертвы. Они спросили, а в чем типа дело? Он сказал, что ваш участок земли, он не огорожен. Здесь нет забора. Там вот просто такие колышки стояли, был обозначен этот участок. И отец говорит, нас заставил во время войны под этими бомбежками, значит, поехать в лес, привести эти какие-то шпалы. В общем, сделать ограду на этом земельном участке.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 у своих мужей, у своих отцов, женщин он призывал выходить и воевать против России. В это же самое время Кадыров э, с, огораживал территорию на своем участке в родовом селе. Вот чем занимались Кадыровы во время Российской и Чеченской войны. Поэтому больше не спрашивайте об этом, больше не спрашивайте, воевали ли Кадыровы против России. Не воевали, это все чушь. Никто из семьи Кадыровых не воевал. У них отец призывал других воевать, а сами они в это время занимались строительством забора на своем участке в родовом селе. Тумсон не считает, что наши чеченцы сами виноваты, что нас опасаются. Наши толпами уезжали в Сирию, хотя исламские ученые говорили, что там беспредел и не надо туда ехать. Наши часто делают необдуманность.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 чужие преступления